Добрый вечер, друзья. Вот такой сайт я сделал на платформе LPMotor. Uh, LP uh, такой лендинг uh, печь небольшой, страничку. Вот. Но ну, тут, по идее, должны, должны быть волны. А, вот они, волны. Uh, Школа для Грудничков. Это наш такой проект. Uh, Рекламный шалаш продвижения Плюс. Плюс на наш сайт. Тут, правда, надо было ссылку поставить, но это, в принципе, еще все равно не опубликовано. И, чтобы запустить сайт, нужно подключить тариф. Вот. И а, сделали такой, по шаблону, как всегда, сделали такой небольшой лендинг. Есть наш телефон. И мы а, продолжаем. А, ну, в общем, набор у нас практически уже закончился. Но все, кто желает учиться поисковой оптимизации могут а, у, учиться смотреть видео. А, это а, у нас все видео абсолютно бесплатно. И делиться также своими. То есть, это вот такой будет, в общем-то, впоследствии будет такой обучающий портал, а, где каждый может свои видео выкладывать. А группа, именно которая идет с оплатой, она у нас небольшая пока что. А вот мы приглашаем к сотрудничеству к взаимовыгодному. Почему? Потому что seo агентства, все оптимизаторы которые будут у нас размещать свои уроки, допустим, они будут на своем сайте размещать, таким образом сайт их а, будет а, тоже известен, и мы его будем у себя продвигать на рекламном шалаше, на продвижении тоже будем. И таким образом уроки 15-20 минут вы можете просматривать и делиться также своими знаниями. Это тоже нам очень пригодится. Может быть даже и за оплату. Но это мы еще пока посмотрим. Стипендия в любом случае за, за просмотр, за обучение вам выплачивается 500 рублей в месяц, 15 минут в день. Но ну, кроме субботы, воскресенья или как вам удобно. В общем, чтобы выходило выходило у нас с вами 5 часов всего в месяц. А также это будет октябрь, ноябрь, декабрь, а также в конце декабря выплачивается вознаграждением всем обучающимся в группе. Именно в группе, группа у нас небольшая, человек, я думаю, будет 6. Но не больше 10, во всяком случае, точно. Вот. Такой вот про, такую простенькую страничку я сделал, потому что на Викси как бы у меня не очень получается. Он здесь еще можно фотографию поменять какую-нибудь, но в принципе, в принципе, мне достаточно. Вот, видео уроки наших партнеров, которые я сам собираюсь все-таки досмотреть в сентябре, там по SEO, собственно, все, что нужно. Там 12 уроков. Это может каждый посмотреть на ютубе. Урок первый и а, так далее до 12. Я пока дошел до половины третьего урока. Но в связи а, с занятостью на работе... Вот, а это мы, вот это, собственно, я. А это, собственно, наш... А, наш, а, так сказать... Хотел сказать, альтер-эго. Но это, это в общем-то, общем мой... А, мой технический директор, когда он голодный. Собственно, практически такой он и есть. Вот наша команда. Наша команда – это не только мы с техническим директором, но и сотрудники, которые у нас уже работают с января 2017 года. Небольшая команда – и сами мы только учимся, но тем не менее что-то мы уже умеем. И ждем также новых сотрудников, которых мы э, хотим обучить с нуля, дать им старт. И неважно будут они потом у нас работать или сами будут э, решать, э, что SEO-продвижение это их. Потому что это в принципе не так уж, не так уж и сложно. Хотя надо посидеть и... И подумать. То есть это процесс долгий, но не очень сложно. Научиться можно. Ничего тут такого особо хитрого нет. Но вот как вы видите, вот такая простенькая страничка. Вот. Мы тут спрашивали у поддержки, можно ли ее запустить. Но запустить ее нельзя, потому что надо оплатить тариф. Вот. И мы решили снять видео, как всегда мы это делаем, чтобы показать эту страничку вам, потому что... Иначе ее а, не показать никак, никаким образом. Она пока не опубликована. А мы вот сделали вот такую хитрую штуку. Потому что мы тоже все у продвижении а, кое-что понимаем. Так, а, вот таким образом для себя я определяю тариф. Допустим, вот на нано замечательный тариф 300 рублей в месяц. Вот подробнее включено в каждый тариф. Вот. Мне, в общем-то, собственно, этот конструктор нравится своей ценой. И своим таким функционалом можно еще можно еще добавлять. Видите, каждого тарифа есть. Но это не, не на самом деле не реклама. А, вот, не отвечает, сайт сохранится. Вот. Поэтому, собственно, вот такая такой мой совет что можете здесь сделать кто э, не обладает знаниями по программированию кто не умеет на других делать сервисах на wordpress или еще на, на каких-нибудь кто не умеет тот может сделать на э, на это можно еще на flexbi делать но на flexbi там э, до, дороже будет дороговато но там собственно и я еще, честно говоря, этот конструктор и не очень изучил. Я тут делал еще, по-моему, для продвижения плюсы лендинг, но он у меня получился не очень хороший. Ну и этот, собственно, тоже простенький, но можно все его в процессе и редактировать тоже в любое время. Не обязательно его опубликовывать, а потом таким он и останется. Можно его, конечно, редактировать. Техподдержка тут будет. И также страницы. Что еще будет? И на каждом тарифе разное количество сайтов. Ну, ладно, в общем. В общем, таким образом, как вы видите, да, довольно-таки, не знаю, симпатично. Мне, например, нравится. Как раз у нас для грудничков. Это для начинающих, то есть кто плавает, но тем не менее хорошо плавает, потому что груднички плавают неплохо в воде. Вот, замечательно. Старт, нажимаем кнопку, попадаем сразу а, сразу на страничку ваших пожеланий, и а, можете оставить, честно говоря, нет, вы пока еще не можете, сайт-то не опубликован, но в принципе потом Здесь есть, вот если перейдем в редактор, перейдем в редактор, здесь очень простой редактор, гораздо проще, чем на Виксе. И вы можете посмотреть здесь справа, вот, пожалуйста, рабочий стол, модули, статистика, заявки, настройки, все это есть. Вот, ну, на этом я закончу наше короткое обучающее видео, это было на самом деле как создать простенькую страничку лендинг-пейдж на сайте LP-Мотор. Всем спасибо. С вами была команда продвижения плюс рекламный шалаш. До новых встреч.